иными словами. А также хэштег-метроавтобусы тоже вполне себе актуально. Годится, годится. За, следом за ЗИЗ-8 автобус АКЗ-1, автобус синими бортами и голубой крышей, как вы можете видеть, вторым в колонии он следует. Он выпускался сразу после войны в 47-48 годах на московском авторемонтном заводе. Эти автобусы выпускались на основе Кого бы вы думали, правильно предшественника ЗИС-8, который стоит по соседству и некие способства можно в нем наблюдать. Да ну, смотрите, просто здесь же, ведь мы же все понимаем, что в автомобильном дизайне, в автобусном дизайне есть тренды, есть мода и это тоже очень видно. В этой эволюции от первой модели ко второй, видите, у первого угловатые линии такие, которые стали гораздо более плавными э, в варианте АКЗ-1. Он какой-то такой, весь более обтекаемый. Рестайлинг. Здесь 8. Можно да, сказать. пожалуй, можно, наверное, и так сказать современными терминами. Ну, я так полагаю, что это еще технологические какие-то улучшения предполагать. Да, между прочим, он имел 90 лошадиных сил и развивал скорость до 65 км в час. 90 лошадиных сил, сегодняшние автолюбители таких ха-ха. Да. мало больше разбирать. Но, друзья мои, мы все-таки делаем сеть, у нас были солидные пенсионеры. И, э, скажем, большой такой исторический объект. Мы понимаем, как эволюция, следовательных пенсионеров и вообще вся технологическая реальность, что не понятно. Мы с вами в одном месте, который посмотрит каждый мой ученик. В 99 году плюс шесть на улицу, Мы все любим вот этот, а я сяду в такой момент, вот эта песня, и уеду приду, я любая, Как вы думаете, что как-то прикровилась не хотела бы написать. я маленькая А в а, курорт, на курортах Я, конечно же, Но, тем не менее, вру Давай, он может сначала. И, конечно же, и конечно же, и вот это было вот вот, широко раскрытое, когда они смотрят, они Мама ей такая, говорит, ну что, Любочка, проходимся вокруг озера озеро да, мама, конечно. И вот они заходят вот в этот ровный автобус, в котором Я на вас, не Производный автороз, например, он больше всего мне в даже чуть-чуть летом проходили по городу. Можно было бы приводить по в на чтобы люди не выпадали. этому празднику. Но вы все попадете, вы будете, вы так как красиво. сейчас, ребята, вы понимаете, как это круто. Давайте, давайте, ребята, это праздник Московтрасс, 91 год. на Все здорово. Следом за нашим прекрасным автобусом-кабариолетом идет ГЭЗА 651. Синий автобус белой крыши. Это массовый автобус производства Гойковского завода автобуса. Да, потому что вот он как раз тоже один из героев Возвращение страны к мирной жизни после Великотечных, когда не хватало автобусов как раз в небольших городских поселениях и в сельской местности, именно ДЗА-651 стал тем самым героем, который просто полетел по просторам родной страны. Так что, может быть, это не совсем московские остались а более, скажем, всесоюзной темы. А чем он был хорош, что технология это потом форги, на том, что в Алтарском станет только.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 Вы делаете, делаете то, что окошка сближает людей. Нет, друзья, а ГЗА-651 сближает людей, уверена я. Так что вот она, часть истории, которая, которая делает нас такими, какими мы есть сегодня. А что же это за сосед такой прекрасный у ГЗА-651? А это КАВ-663, между прочим, друзья. Синий-голубой, в задней части у него нет окошек, и это первый полноприводный автобус с повышенной профилактикой. Да ну! Но... Полный привод? Это какой же год-то полный привод? А ну да, в принципе, все логично. Я хоть и девочка, но соображаю, что чисто механически это возможно. И что же еще такого про